Не секрет, что многие чиновники и руководители бюджетных учреждений, добравшись до высоких постов, воспринимают государственный бюджет как собственный кошелек и почему-то считают, что могут удовлетворять свои прихоти за деньги налогоплательщиков. Художественный руководитель Петербургской академической филармонии имени Шостаковича и соучредитель Ролдугинского фонда «Талант и успех» Юрий Тимирканов не исключение. В апреле этого года на официальном портале Петербургская филармония разместила госзакупку. Покупка автомобиля Hyundai. Ну и что скажете вы? Мало ли для чего понадобилась служебная машина. Но не думайте же вы в самом деле, что они с собрались покупать. Как бы не так, давайте внимательно посмотрим на эту закупку. Знакомьтесь. Genesis G90 – автомобиль премиум-класса для безграничного контроля над дорогой. Разумеется, в максимальной комплектации. Удлиненный кузов – 413 лошадиных сил, разделенный вип-кресло для двух пассажиров, два 9-дюймовых монитора для задних пассажиров, сиденья из премиальной кожи, отделка интерьера натуральным деревом, 9 подушек безопасности. В общем, отличный люксовый седан, в котором всяких наворотов не меньше, чем в Mercedes S-класса. Сколько же мы заплатили за этот космический корабль? 5 миллионов 300 тысяч рублей, а если верить договору, то еще и на 88 тысяч 500 рублей больше. Спасибо, конечно, что не Мерседес, но это все равно дорого. Никакой объективной необходимости в закупке подобных роскошных автомобилей для государственных учреждений не существует. Изучим сведения о закупке еще внимательнее. И что мы видим? Закупку у единственного поставщика – это такой неконкурентный и упрощенный способ закупки, который позволяет приобрести товары или услуги без проведения торгов в максимально короткие сроки. Перечень случаев, в которых возможно осуществление закупок у единственного поставщика четко установлен законом – Никаких обоснований того, почему проведение конкурсной процедуры в этом случае было невозможно или нецелесообразно, филармония не предоставила. Возможно потому, что иногда единственная причина такой закупки – это острое желание заказчика обзавестись предметом роскоши или отдать заказ конкретному поставщику. Процедура обжалования подобных закупок, к сожалению, результатов не приносит, потому что формально, покупая дорогие автомобили, чиновники и сотрудники бюджетных учреждений не нарушают закон. Еще в 2013 году на сайте Российской общественной инициатива Алексей Навальный опубликовал предложение запретить чиновникам и сотрудникам компаний с государственным и муниципальным участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше полутора миллионов рублей. Впервые с момента запуска сайта необходимые 100 тысяч подписей были собраны, однако инициатива была отклонена экспертной группой во главе с министром открытого правительства Михаилом Абызовым. Кстати, его должность совсем недавно была вовсе упразднена. Законопроект так и не был рассмотрен Государственной Думой, поэтому государственные служащие и руководители бюджетных учреждений спокойно продолжают злоупотреблять положением и закупать дорогие автомобили, у кого на сколько миллионов просто наглости хватит. Мы по-прежнему убеждены, что так быть не должно и будем придавать огласке все факты необоснованного расходования бюджетных денег.